Страх, ненависть, опасность. Множество странных объектов появляются по всему миру. Но сегодня я вам покажу множество тайн, которые вы даже не знали. По всему миру скрывает множество инопланетных существований. НЛО, аномальное существование, космические корабли и даже то, что вы не знали. Множество тайн, которые сейчас происходят по всему миру, а именно глобальное потепление, необычная политическая структура и множество других явлений. Все это взаимосвязано. Множество тайн, которые вы, дорогие зрители, не знали, теперь можете увидеть своими глазами. То, что скрывалось много лет и скрывается сейчас, сегодня вам покажу видео, сюжеты, которые были засекречены несколько лет. Множество тайн, что на МКС, что на Земле, что везде одно и то же. Обман, чистая ложь, и чтобы вы не знали правдивость нашей планеты, они скрывают до сих пор. Множество людей считают, что наша планета – Правдивость того, что мы с вами не знаем про нее вообще ничего. Мы жадно выкачиваем газ, нефть, последние ресурсы планеты, которые скоро останется, электричество, все остальное будет просто память и история. Но что на самом деле происходит по всему миру? Огромное природное явление, которое проявляется неспроста, начинают Делать свою работу Сейчас идет стадия 2. Множество тайн, которые скрываются на земле Люди начали замечать Не так давно было замечено В Канаде высохло озеро А на дне озера Они увидели необычный НЛО Он лежал около миллиона лет В этих местах и люди не знали, что он там как объяснить то, что здесь, на планете Земля, находится множество неопознанных летающих объектов? Сейчас идет очень огромная и необычная война с природой. Мы замечаем множество тайн, которые сейчас не изменить. Необычные проявления дождей, холода, метели и даже штормы. Вулканы Понятно, просыпаются постоянно, но сейчас на множество других явлений вулканы проснулись все сразу. Считают ученые, что вулканы просыпаются из-за ядра. Наша планета начинает двигаться и нагреваться по центру ядра. Но представьте, как так может повлиять ядро на множество Оказывается, множество тайн, которые сейчас мы с вами наблюдаем, это дело инопланетных кораблей. Да, это очень странно звучит, но множество явлений это НЛО. В Японии, когда цунами достигло своих границ, за несколько дней был замечен неопознанный летающий объект. В Сочи, когда Наводнение пришло ниоткуда не ни возьмись. Также за несколько дней было замечено НЛО. Крым, Турция, Якутия. То же самое все необычные моменты проявления НЛО. Я не сужу сейчас НЛО, что это их рук дело. Но суть в том, что проявление пожаров, наводнения цунами и все остальное были замечены НЛО. МКС также множество замечала недалеко от планеты неопознанные летающие объекты. Это были яркие, оранжевые, голубые и зеленые огни. Но что на самом деле скрывает наша планета? Группа ученых решили разгадать эту разгадку. И не смогли ибо за ними кто-то стоит а именно из людей считается множество тайн которые сейчас не берут в свой интерес Это рептилоиды оказывается они среди людей они управляют властью есть даже множество вбросов по тв что журналисты политики другие это инопланетные существа мы видели множество странных их проявлений как они разговаривают как они дышат и даже моргают но суть не в этом суть в том что засекреченные материалы будут открыты постепенно кто-то вбрасывает ту информацию которую никто не должен знать но зная то что происходит на планете земля это уже не скрыть множество ледников просто тает пресная вода попадает в соленое и появляется необычное природное явление такое было уже 200 лет назад то про это не знал. Сейчас мы наблюдаем, как климатически природа уничтожает саму себя. Множество землетрясений и даже наводнений проявляются из-за необычных обстоятельств. Люди не считаются с природой, и это ошибка. Мы с вами наблюдаем за необычной и очень страшной картиной, как Земля разрушается на глазах. Посмотрите 50 лет назад, какая была наша планета. И посмотрите сейчас. Мы видим, как исчезают у нас реки. Мы видим, как исчезают у нас поля, леса, озера и множество других явлений. Кто за этим стоит? Вы представляете, останется часть того, что мы с вами, может, даже и не успеем сохранить. Множество тайн, которые сейчас происходят, это по вине людей. Да, мы не созданы были из обезьян, мы были привезены из другой планеты. Это очень странно звучит, но по многим структурам мы видим, что это население людей не было на этой планете. И после этих моментов, которые мы сейчас наблюдаем, а именно исходящий момент истины, мы просто плюем себе в лицо. Запоминайте то, что это очень дорого, а то, что мы уже продали или разрушили. Можно все вернуть, но у вас нет такой цели. Смотрите, удивляйтесь, дорогие зрители. Если вам понравилось, то знайте, скоро все будет по-другому. Земля не такая добрая, а люди не такие.